И всех поздравляем еще раз с праздником, хотя погода портится, но настроение наше не испортишь. Завтра воскресный день. Песня называется «Шлем». Вдаль за край, дорога Другому Сквозь туман Сквозь горе Сквозь пыль Сквозь враг Светлой Сенкой Пучня И селков Тальцы в дорогу к солнцу мира на восток. Далеко глубоко Загрядая облако Яркой яркая радуга шляк в небе. Редактор Печа, рекой глубокой Смотрит в душу на ока Звездных вод до да тишины Скрипу включен Веслон, крыло, Тар-тарин Вечный, млечный свет в берег перекрестье Всех дорог и рек Далеко, высоко Мой кораблик Плывет, рвется парус полет, белой птицей поет. Высоко, где мёд и молоко Золотом на небесах Рассветает свет